Всем привет, это я Кузя. Хочу сказать вам огромное спасибо за 100 подписчиков на канале AB. К сожалению мои друзья Вася и Роберт не смогли прийти, но они передали вам поивет. Во-первых мы изменили главное меню. А также мы исправили недочеты и баги. Сезон AB Pass и Звездная Лига начнутся чуть позже и мы выпустим отдельное обновление. А теперь для вас у нас есть маленький сюрприз, специально для этого события. Мы объявляем о начале разработки новой игры. Super Bowl 2, мы планируем сделать в ней 10 уровней и регулярно обновлять ее. А также это будет первой игрой от AB, которая имеет новый движок от AB, AB Side 2D, он поддерживает новую физику, графику и так далее. Релиз планируется на март следующего года. Также планируется релиз на устройство на iOS. Ну а на этом все. Подробнее о новой игре вы можете узнать в нашем телеграм-канале. Всем пока, и удачи. И еще раз огромное спасибо за 100 подписчиков.